доставляет большое удовольствие представить э, про, выдающегося физика э, профессора Манфреда Хельмута Байера, э, лауреата и э, не лауреата рух, руководителя мегагранского проекта. Манфред Хельмут Байер. Манфред Хельмут Байер, заведующий кафедрой экспериментальной физики Технического университета Дортмунда, Германия. Полный профессор признанный специалист в области спиновой физики и спектроскопии полупроводниковых наноструктур. В 2008 году Манфред Байер был избран почетным членом физико-технического института имени Йофе. Список публикаций профессора Байера насчитывает более 250 работ. Многие из них опубликованы в соавторстве с сотрудниками физико-технического института. В 2013 году профессор Байер выиграл мегагрант правительства Российской Федерации, на базе которого в физико-техническом институте имени Йоффе создана лаборатория спиноптроники. Манфред Байер является страстным болельщиком футбольного клуба «Боруссия В Последнее время болеет также за футбольный клуб «Зенит Санкт-Петербург». It's my great pleasure to have two talks in this <laughs> plenary session. Uh, the f second one will be different from the first one, but I will go directly to the contents. Um, so the title of my talk is Spin Physics of the 21st Century. And I want to show you basically two things. The first is that I want to demonstrate you that we believe that it's interesting to study this field of physics. And the second thing that I want to demonstrate you is that we believe that we can provide essential contributions to this field only through the involvement of MegaGrants and the involvement of a new, still quite new, international collaborative research centre that was established last year. So why are we interested in spin physics? There are many motivations and I want to give just one of them. Мы все много используем как мобильные телефоны, компьютеры. И эти устройства, которые информацию и коммуникацию. Технологии, коммуникационные технологии, которые используют энергии. И в году ä, потребление энергии этими устройствами составляло порядка 10% всей потреб... всего употребления энергии. И с этих с этого момента оно увеличилось, и к двадцатому году планируется прогнозируется, что эти устройства устройства информационной коммуникации будут это большая проблема, которую нам необходимо решить, и, возможно, необходимо искать решение, как мы можем сократить потребление энергии, которую потребляет каждый из этих устройств. Немножко больше дополнительной информации, Постараюсь просто это объяснить. Посмотрим пример классического компьютера, который состоит из двух основных блоков. Первый – это процессор который используется для того, чтобы манипулировать, обрабатывать информацию, а второй это жесткий диск, который необходим для того, чтобы хранить информацию. Эти блока большинство компьютеров связаны с помощью электронных, электрических кабелей, и посредством этих электрических кабелей они обмениваются информацией. два блока. Электрические кабели имеют определенное сопротивление, и таким образом ток передает информацию из одного процессора на жесткий диск и назад, и таким образом они подвергаются определенные нагрузки из-за из этого сопротивления. Мы теряем энергию, поскольку передача информации очень быстрая, и мы теряем эту энергию, особенно в больших компьютерах. Эти электронные электрические кабели, они используют оптоволокно. И это имеет смысл, поскольку сегодня информация передается от процессора на жесткий диск через а, с помощью специальных каналов, и нет, через оптоволокно информация передается без какой-либо потери энергии, без сопротивления. Но, тем не менее, а, предполагает определенную высокую скорость обмена информации. По-прежнему, чтобы... А, необходим лазер, чтобы генерировать вот эти потоки информации, и они требуют энергии, и нам необходимо перейти к следующий этап и еще, меньше, еще больше сократить потребление энергии. И здесь я могу предположить, что почему использовать два отдельных блока процессор и жесткий диск? Почему бы их не объединить в один единый блок, который, когда будет общее единое решение, единое устройство, которое будет позволить хранить и обрабатывать информацию одновременно? Это будет достаточно умная идея, конечно. Нам необходимо подумать, как мы будем хранить информацию, чтобы реализовать этот проект. Конечно информация обрабатывается в двоичном коде единицы и нуля необходима физическая репрезентация этих нулей единиц и таким образом это реализуется с помощью магнитов а магниты могут быть ориентированы вверх это будет ноль и они могут быть ориентированы вниз это будет единица это то, как мы храним информацию на жестких дисках, и во время последнего последних двух десятилетий работы, люди, работающие в этой сфере, ничего не сделали. А они просто использовали магниты, они делали их меньше, и они уменьшали размер, и таким образом они хранили все больше и больше информации на в том же самом so объеме пространства этих магнитов. Продлевает продолжает традицию. Можно себе представить, они дошли до разработки самого маленького magnet. магнита. Это магнит размера солембратарной частицы и он направлен for вверх. Это единица для хранения информации, или же он может быть направлен вниз. Это будет Единица. Таким образом, конечная цель использовать вращение этих электронов для того, чтобы хранить информацию и чтобы ее обрабатывать. И как мы узнали из нашего <связанного> оптоволоконных решений, это может быть умная стратегия для того, чтобы использовать оптоволоконные кабели для хранения пропускной um, информации. Таким образом, мы знаем, how хранить how we we как хранить информацию и как ее манипулировать, как ее обрабатывать. Это предсказано здесь. У нас есть последовательность, классический метод манипуляции информацией. Есть три бита, они ориентированы так, что у нас есть несколько э, комбинаций 1-0 и классические Таким образом мы решаем это э, сегментально. Сначала мы обращаем этот пин. да, э, Мы хотим э, обращаем этот магнит от, чтобы преобра преобразовать эту э, единицу в ноль. И затем после этого мы делаем следующее. Э, мы переходим э, ко второму биту, и для конкретной информации мы меняем это. Мы оставляем ее так, как есть, и следующая позиция, это B3, мы хотим снова ее инвертировать, чтобы с направлением, таким образом, мы эту последовательность битов, мы преобразуем эту последовательность 0,1,0 в комбинацию 1,1,1. Таким образом, за счет обращения электронов мы можем сделать гораздо большее. Uh, в зависимости от ориентации. И тогда у нас появляется новая жизнь, новое начало. Это будет нулевое начало, мы можем ориентировать эту спину вниз, это будет одна стадия. Но у спины есть квадратное возмущение, okay. то что известно, как uh, Шлюзин, Шлю, э, ка, кошка Шрюдинга. Но but при изменении обращения ко кошка умрет. Конечно, он не может указывать наверх, или указывать вниз, но живой или мертвый или этот электрон может указывать в любом направлении. Это значит, что спин. А, эта кошка может а, одновременно быть и мёртвой, и живой. Это известное утверждение или известное. Кошка Шреддингера. Это квантовые биты, которые сделаны целенаправленно, которые вводят взаимодействие между этими квантовыми частицами, которые указаны этими кривыми. Если мы сделаем это по-умному, да, мы можем реализовать все манипуляции, которые одновременно а, осуществляются одновременно на всех этих битах, и все они вращаются а, сходным образом в нужном нам направлении. Это будет последовательность операции, но это будет а, массовая параллельная обработка информации помощью мы можем сохранить, сэкономить энергию. Amazing, uh, это увеличивает uh, скорость обработки информации, в компьютерах. У нас есть be, потенциал и возможность uh, решения тех проблем, которые so is, пока недоступны для современных компьютеров. Один из модуляций, которые организации, которые заинтересованы в физике спинов, есть... Это первая лаборатория, совместная лаборатория, в которой работают председатели из Петербургского государственного университета. И второй участник – это лаборатория электроники Манфреда Байера, под руководством Манфреда Байера. И это лаборатория, которая это то, что я хотел вам рассказать <реклама> это, это лаборатории, которые выиграли мегагранты и прошли экспертизу и их возможности дополняют друг друга это помогает сотрудничать с этим двум мегагрантам, победителям мегагрантов и сотрудничать а, а, а, в лаборатории в нашем институте а наша цель мега грантов, это, мы различаем долгосрочные и долгосрочные цели, это разработка оборудования, обучение ученых будущего, молодых ученых. Это то, чем мы занимаемся, мы проводим исследования, и в, наших, в нашем случае мы являемся ведущим международным разработчиком. Мы проводим базовые исследования, но мы переносим это знание в информационные и коммуникационные технологии будущего, и мы надеемся, что это случится очень быстро. Но мы понимаем, что это займет какое-то время, и мы нам необходим долгосрочная необходима долгосрочная поддержка. И поддержка телевидения. Это 90%. 90 и в течение 60 лет телевизоры пришли в каждый год, хотя это казалось невозможным каких-то 60 лет назад. И мы надеемся, что мы будем продвигаться и разрабатывать наши технологии гораздо быстрее, чем технологии телевидения. И мы а, имеем поддержку Мегагранта в международной лаборатории, в которой мы работаем На данный, в данный момент. Мы а, сотрудничаем с такими международными фондами, как РФФИ. Это первый фонд, который был разработан совместно с немецкими учеными. И каждые четыре года мы подписали договор на четырехлетние четырехлетнее сотрудничество. Наш университет существует, наш проект существует уже 12 лет. И мы мы заключили соглашение на 700 миллионов рублей на 12 лет работы. И наши институты, сотрудники – это институт ЙОФ и Санкт-Петербургский университет, технический университет Дортмунда. И темы нашей инициатив, это последовательная манипуляция в взаимодействии спин в, в, в полупроводниках, а именно… Последовательные манипуляции обозначает манипуляции в основных энергетических носителях, и это, мы можем сократить потребление энергии, и мы представляем новую концепцию, а, б, б, б, концепцию развития спинов в, в отдельных спинах и полупроводниках, и мы а, рассматриваем это как конечную цель, и одновременно это обеспечивает. Развитие новых материалов позволяет развивать новый материал, разрабатывать и внедрять концепцию развития материалов. И на основе этой инициативы мы заинтересованы не только в коммуникационных технологиях, но мы также заинтересованы в здравоохранении, потому что это гмр магнитная резонансная терапия – это то, что может улучшить чувствительность магнитной терапии и увеличить магнитуду, и подумать только, как это поможет в больницах. Это означает, что вы можете, что врачи смогут определять опухоли, которые в сто раз меньше, чем опухоли, подверженные наблюдению. И в связи с этой инициативой мы разрабатываем интегрированную группу исследований в студенты-аспиранты могут работать в Санкт-Петербурге, русские и российские студенты могут работать в Германии, которые работают не только заинтересован в футболе, но еще и в физике. И я должен сказать, что у нас... Много, мы имеем много международного сотрудничества. Это наш официальный логотип, это измененный логотип инициативы Калокина. И, как я говорил, лаборатория развивается, у нас есть хорошие результаты потому что мы публикуем наши результаты в международных журналах, и вы можете найти все подробности нашей работы. И это вот работа, которая была опубликована в этом году в Массачусетсе. И это и наша инициатива в разработке спинных полупроводников и нам, нам, необходимо развитие этого направления и, и спины. Я не буду вдаваться в подробности работы с, спин полупроводников. Стандартное спинов полупроводников, стандартные взаимоизменения изменения в перекрытии спинов. Которые очень малы для исследования. Это исследование может быть активным только на уровне 0,1 нанометра. Этот механизм, который называется гибридные металлы полупроводники, становится становятся эффективными на расстоянии в 0,40 нанометров. Вы, если мы говорим о наноструктурах, о технологиях наноструктуры, очень сложно а, представить а, результаты такого размера. В этих размерах мы полагаем, что будущее лежит за этими э, исследованиями, и я думаю, что мегагранты обеспечивают большую поддержку в исследованиях в России и, и в нашей стране. И мы являемся держателями двух грантов в международном сотрудничестве между Россией и Германией. И фундаментальная основа всех наших действий это надежное партнерство, долгосрочная дружба, и мы сотрудничаем уже более 25 лет, и мы а, иногда нуждаемся в большем финансировании. Это наши краткосрочные положения, но в долгосрочной перспективе мы надеемся на дальнейшее развитие Наших отношениях. На этом я хочу завершить свою презентацию. Большое спасибо.